Всем привет, сейчас на Prado 150 будем менять лобовое стекло. Здесь вот такое вот незначительное повреждение. Стеклышко будем менять на акустическое фирмы Securid. Там три стекла. Со мной находятся люди, которые занимаются этим уже 17 лет. Здравствуйте. Добрый день. Вы можете вкратце да, рассказать за это стеклышко отличие да. от оригинального AGC, только с надписью Toyota как бы. Да. Ну, стекло хорошего качества производства, Европа производит секрет э, по факту это Франция. Этом самом. Так что качество хорошее. Оно идет акустическое. Что такое акустическое? Это три стекла идет. То есть идет стеклышко, пленка, стеклышко, пленка. За счет этого стекло не пропускает меньше шума, но и становится немножко прочнее. Не сильно, конечно, на это не бронированное стекло, но по качеству становится лучше. Ну и качество самого, самого стекла значительно немножко лучше, чем Китай. Китае. А, а по сравнению с AGC, оригинальным стеклом... AGC, он не отличается от него вообще, от слова вообще. Они, они, это просто AGC производит на конвейер и на вторичный рынок по продаже этого стекла. Но по качеству стекла у них одинаково. А вес стекла ASICURIT э, и AGC, какой будет больше вести? Или они приблизительно одинаковые? Одинаковые, одинаковые да? да? Но также так идет молдинг, также идет крепление зеркала. Вот мы можем сейчас перевернуть стекло, чтобы мы видели как О, да. э -э, конфигурация идет крепление зеркала идет молдинг уже идет с завода то есть это клеится все завода это не мы клеим так оно идет и в оригинале стекло точно так же да. Да. здесь идет название производитель стекла идет да можно забить даже проверить этого производителя а вот эти три стеклышка, они по толщине, естественно, меньше, чем в AGC, да? да? да Но да. в сумме одинаковая толщина. Даже немножко больше, здесь на миллиметр толщина больше. Ну, в AGC в среднем 45 то есть где-то до 2 миллиметров, 2,2 миллиметра каждое стеклышко идет, которое стекло, потом пленка, стекло. Пленка имеет тоже свои миллиметры где-то, так, и потом стекло. Хорошо, итак, приступаем, а если нужна установка стекла, ссылочку на инстаграм я оставлю специалистов, так что, если что, заходите, заказывайте, качество гарантирует. Ну что, приступаем, снимаем накладку, дворники, клипсы. Ну, здесь находится эта накладка бокового стекла, внутри находятся клипсы, они, к сожалению, неодноразовые, должны меняться, Поэтому их придется, в любом случае мы спасаем эту планку чтобы она держалась хорошо. Внутренние клипсы при демонтаже они повреждаются. И мы будем ставить новое. Мы, мы приобрели новое. А, а можете показать клипсы? покажи. Вот. такого плана. Клипсы идут. Вот этой стороной они крепятся на специальную такую, как заклепочку. Ну, а сюда идет э, полозье. Это, это боковой план. А герметик какой используете? А, герметик мы используем Тиранзон. Это гермашки герметик. У нас оригинальный вот. Тойотовский. Да, да. да даже оригинальный но, Тойотовский. Ну мы, да, мы, мы да, наверное сейчас. здесь у вас будем использовать оригинальный Тойотовский. Я вам сейчас покажу. Это мы используем. Это называется праймер. Мы им э, обрабатываем стекло, мы им обрабатываем поврежденные поверхности. Это называется как очень сильный груд. А это называется активатор. Он активирует поверхность и старый клей с новым клеем. Вот этого будем здесь мы использовать вот такой клей. Это тот же тиразон, как и от этот. Клей германского производства. Терразон. Тоже он хорошего качества, он быстро застывает. То есть через час-полтора машина уже может выезжать с сервиса и ехать по своим делам. То есть, после того, как стеклышко заклеится, час-полтора, да. и все ну, можно да, уже выезжать. Но при этой температуре я все-таки порекомендовал бы, потому что клей все-таки немножко зависит от температуры. У нас сейчас на улице где-то плюс 15-16, он на час дольше сокнет, чем, чем обычно. Если было бы 20-25, то час-полтора, и уже можно было бьется. То сейчас я рекомендую все-таки 2-2,5 часа до 3 часов, чтобы она отстаялась. Хорошо, так, переходим к демонтажу. Накладочки. После замены стекла обязательно нужно поменять дворники, ну, во всяком случае эту резиночку. Да. да, да, да, потому что она уже подношена под старое стекло, а на новом стекле она будет, и будет тяжело тереть, она может немножко повредить стекло, затеялись вот ну, она будет действовать свою действие функцию выполнять будет но не так она или желательно, стекло, желательно или новые то, резиночки что, мы рекомендуем это все потому что стекло стоит дороже чем эти двойники на то не стоит просто. дальше снимаем планки люди которые в прошлый раз это делали меняли у тебя они сломали вот здесь сломали вот эти штуки и здесь они посадили просто на стекольный клей так что надо быть внимательным, когда снимаешь эту планку, да, а кто, не, а кто не знает, он ее ломает, понимаешь? Нам сейчас придется здесь, в этом месте, тоже садить на стекольный клей что ну, потому что, что, что план да? а саму план. Или, или менять в следующий раз. Запомнишь, может быть, поменяем полностью планку тебе новую поста. Какие нюансы по Тойотам? Вообще по Тойотам нюансов таких прям больших нету. Они намного легче снимаются, чем на то же самое, грубо говоря, Volkswagen или Lexus. То есть Тойота, это, знаете, это на простоте. Это просто и хорошо. Это самая лучшая вообще из всех марок машин, которые разбираются, ты просто разбираешь и кайфируешься лучше А лобовые стекла вот, какие считаются такие более ударопрочные, с большей толщиной вот, на немцах, там, на японцах, там, на корейцах? Вы не поверите, но все стекла однотипные, они все такие же самые и создаются по одной и той же технологии. То есть... Что в оригинал по качеству попадет камушек И оно... Тот же BMW, Mercedes, да? Вне да? зависимости от цены автомобиля Да И что снимается демонтируется изнутри салона? А, ну, в салоне, получается, демонтируется Обшивка внутренних стоек что, С той стороны, что с этой зеркало. Бывает еще на некоторых моделях Тут идет датчик дождя Вот взять например Toyota, Тут датчик дождя идет И тут здоровая коробочка с камерой С датчиком запотевания и прочее. Это все демонтируется Бывает еще, когда на Винкоде Есть тут получается резиночка такая Мы ее тоже снимаем для того, чтобы упростить Процесс резки а так в принципе Тут на боковых стойках На этих обширках идут ручки Они тут раскручиваются Закручиваются этими вот ну, получается болт, болтами вот Это все снимается То есть все, что пылигает стекло Это все снимается А все остальное не мешает Мы срезаем стекло специальной струной И специальными ручками для срезки стекла мы Вот мы протыкаем здесь эту струну Заводим и с помощью этой струны И этой ручки ребята Один снаружи, другой снутри срезает это стекло Подрезаем клей угу. Для того, чтобы струна не лезла в стекло Илья сейчас Независимо будете разбивать стекло или нет. Торпеду нужно защитить, чем-то накрыть, чтобы не попали мелкие осколки, там грязь, еще что-то вследствие демонтажа стекла. Также нужно защитить сиденье, потому что это все потом будет тяжело убираться. сняли зачищаем тут поверхность пылесосим угу. и наносим новый герметик сначала на стекло или на раму не наносим на раму до этого мы обрабатываем специализированной химией активатор и праймер праймер он больше создан для того что если где-то когда при срезке делаешь чтобы царапки вот такого плана видите которые оставили прошлые установщики их замазывают для того, чтобы не было ржавчины. Сейчас наносим активатор. Он, во-первых, обезжиривает поверхность и активирует старый клей с новым, который мы позже положим. По избежания ржавчины перед монтажем стекла убираем праймером царапины. Внутренний уплотнитель, который не позволяет стеклу дотраиваться до кузова, чтобы создать мягкую, мягкость. Когда машина будет ехать, стекло немножко на миллиметр будет играть, а уплотнитель не позволяет стеклу в такие моменты касаться до кузова. И при этом он скрывает клей от того, чтобы он никуда не вылез, ни внутрь, ни наружу. Сейчас наносим герметик, по сути клей. Он состоит, состоит из полимерных э, материалов, и при засыхании он становится как резина. Но ну, а затем я с помощью отвертки прохожусь и соединяю все стыки, соединения клея. Либо уст, у, устраняю возможные отверстия. Важно того, чтобы носик, который у нас вот тут ведется, он ложился плотно к кузову. И тогда клей будет положен ровно, идеально. И чтобы не было от волн, то есть он приблизительно должен находиться на уровне с другими клеями. То есть должно все быть ровно и чётенько. Слушай, а ты отверточкой что делаешь? Поправляю клей. Первым делом я, получается, таким образом соединяю клей с кузовом, чтобы избежать возможности протечки. И его... Ближе к краю рамки подвиваю для того, чтобы он не вылез, когда мы уже положим стекло. Герметик нанесли, теперь монтируем стеклышко. Установили клипсы и ставим планочки. Карты установили, все поставили на место. Зеркальце заднего вида тоже. Стеклышко установили, планочку поставили. Дворнички нужно обязательно поменять. С вами был канал Ресурсы Факт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи на дорогах. Пока.